Встречаются люди, которые постоянно находятся в негативном отношении ко всему, что происходит вокруг. Они собирают, как мусорное ведро, все негативное. И вот встретили вас и высыпают вам в это ведерко на голову. Как с ними строить отношения, ставят, задали такой вопрос, друзья мои. Но ваш выбор быть мусорным ящиком или небыть им? Зачем вам это все нужно? Из каких соображений вы слушаете, вы поддерживаете эти отношения? Чтобы быть хорошеньким? А вы просто скажите, послушай, мне это совершенно неинтересно. Мне это не нравится. Или как-то другим способом. Поставьте человека на месте. Или и хотите мягче, переведите на другую тему разговора что-то свое расскажите, доброе и классное. Если начинает, стоп, а еще переведите. Если еще раз начинает, стоп, мне хватит. Я уже больше не хочу слушать такое и так далее. То есть потихонечку выстраивайте с человеком такую дистанцию, чтобы он понял, что такое, такое общение вам неинтересно. Таким образом вы будете потихонечку приостанавливать этого мусоразборщика и не давать ему дальше проходу в жизнь. В конце концов, он задумается, Один откажется, другой откажется, третий откажется. Надо воспитывать таких людей. А как вы думаете? В этом тоже заключается ваша масштабность. Помогите тем людям, которые рядом с вами, стать более объективно смотрящими на мир. Да, не все так хорошо, но не все так плохо. Вот это найти, вот эту... Вот это соотношение, вот эту гармонию, вот это равновесие, вот к этому стремитесь сами и помогайте этим другом, другим.